Это такова схема, таковая, я запуталась, еще раз, Это нужно грамм. Всем привет, меня зовут Катя и я риэлтор. Сегодня хочу поговорить о теме мошенничества в недвижимости. К сожалению, чаще всего обманывают именно доверчивых и добрых людей. Я хочу поделиться с вами, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников при купле-продаже и аренде недвижимости. Одна из распространенных схем, это подписание задатка без показа документов и без собственника. Чтобы не попасться на такую удочку, вы должны помнить, что при просмотре квартиры обязательно должен присутствовать собственник или его представитель с нотариальной доверенностью. Причем собственность можно проверить в режиме онлайн на сайте Росреестра. Там вы можете посмотреть дату получения свидетельства о собственности, количество собственников и есть ли применении. На квартиру. А также паспорт собственника тоже можно проверить на сайте МВД России. Там будет указано, действительно ли этот паспорт. А доверенность вы можете проверить, позвонив нотариусу, у которого она была оформлена. Отозвана она или нет, вы можете уточнить даже по телефону. Если же на просмотре квартиры вам говорят, что это срочная продажа или это какое-то любое другое заманчивое предложение, то тем более обратите внимание, что за договор, задатка или предоплаты вам предлагают. прописано ли там собственник жилья или его представитель о том, как проверить, мы говорили с вами ранее. И если все в порядке, тогда... Возможно такое то бывает, что действительно это срочная продажа, но чаще всего именно заманчивое предложение и бывают мошенническими. Одна из самых простых и популярных схем мошенничества в аренде жилья это когда вас приглашают в офис, вы подписываете договор, оплачиваете услуги и ждете, когда вам предоставят несколько вариантов по вашему запросу. Но бывает так, что вам показали один-два варианта, а бывает, что вам показывают совершенно не то, чего вы хотите. Естественно, вы предъявляете претензии, но они ссылаются на договор, который вы подписали, в котором черным по белому написано, что они оказали вам информационные услуги. Но никто не несет ответственности ни за достоверность информации, ни за качество а оказываемых вам услуг. Также информация может быть не актуальной, то есть вы приезжаете по адресу, а этой квартиры нет, или она уже сдана, и еще различных много вариантов, когда вы не можете найти подходящее вам жилье. Но при этом предъявить претензии очень сложно, потому что действительно информационные услуги вам были оказаны. Поэтому внимательно читайте договор, потому что чаще всего не прочитав договор люди полагаются только на собственные ожидания. Но важно отметить, что существует прозрачная и логичная форма договора риэлторских услуг, где имеет место предоплата, которая входит в итоговую сумму комиссионных. Так как нередко бывает, что люди передумывают покупать или продавать квартиру, и также это связано с арендой, и риэлтор остается без компенсации, хотя он уже потратил время на просмотр квартир и на рекламу. Внимательно читайте договор и условия договора. Там должно быть прописано, за что конкретно вы платите, какие услуги вам оказывают, и также должны быть указаны сроки и время исполнения договора. В любом случае, вам с самого начала должно быть все доступно и понятно. Еще об одном виде мошенничества мне рассказали совсем недавно. Такой случай произошел с собственником элитных апартаментов, который решил сдать их в долгосрочную аренду. Его арендатор за его спиной сдал их в субаренду посуточно и, соответственно, имеет прибыль гораздо большую, чем его арендодатель. Как же избежать подобных ситуаций и защитить себя и свое имущество от недобросовестных арендаторов? Обращайтесь к профессионалам. Хороший и честный риэлтор обладает большим опытом и чутьем в работе с людьми, которая поможет собственнику распознать недобросовестных жильцов и арендаторов дабы исключить сдачу вашего имущества в поднайм или субаренду. Также нужно грамотно составить договор найма, в котором подробно будут прописаны все условия проживания и составить акт приемки передачи имущества. Это поможет вам избежать сдачи в субаренду вашего имущества, а тем более посуточно или под различные мероприятия. Конечно, осветить все виды мошенничества в одном видео довольно трудно, но финально хочу сказать, что профессиональный риэлтор с хорошей репутацией, который любит людей и свою работу, поможет свести к минимуму все риски для собственника при сдаче недвижимости в аренду. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Помните, что труд риэлтора, к которому вы обращаетесь, должен приносить пользу обеим сторонам, как собственникам, так и соискателям. Я желаю всем успехов, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Если данное видео вам понравилось и было полезным, то мы всегда рады оказать вам качественные риэлторские услуги в Москве и Подмосковье. И не забудьте подписаться на наш канал. И ставить лайки, в котором подробно прописать все условия. Купочки. недорого памидорш, памидорш, не когда? Не знаю.